Ежегодно во всем мире 7 апреля отмечается День здоровья. В этом году он проходит под лозунгом «Построим более справедливый, более здоровый мир». В Казанском университете в этот день тоже традиционно проходят спортивные мероприятия. О том, как прошел День здоровья, в нашем ВУЗе узнаете в следующем сюжете. День здоровья в Казанском университете прошел в пяти спортивных комплексах. Проходит большое количество мастер-классов во всех спортивных залах и во всех спортивных комплексах. И в спортивном комплексе «Бустан», и в спортивном комплексе «Москва», и в «Униксе». К примеру, в Униксе в двух салах прошли круговые тренировки для студентов. По словам Валерии, одной из студентов Казанского университета, уроки физкультуры всегда проходят активно. А сегодня, в День здоровья, была возможность как раз показать свое физическое развитие. А Мне очень нравится заниматься спортом. Это не только потянуть фигуру, как эстетический какой-то вид, но и, в принципе, для здоровья. Также желающие могли сдать анализ на определение ВИЧ и смерить давление или просто пообщаться с психологом. Для проведения данного мероприятия приглашены сотрудники ГАУС-городская поликлиника номер 21, а именно стоматологи, терапевты, приглашена лаборатория и псих... клинический психолог. Со стороны КССО э -э, доверия также приглашены психологи, которые проводят индивидуальную и групповую работу. В день здоровья в стороне не остался и Александр Гусев. Он вместе со своими коллегами продемонстрировал свои силы в игре в теннис. Поддержание хорошего тонуса, возможность сделать тяжелую, важную, нужную работу, все это переносит настольный теннис. Он не контактный, не опасен с точки зрения травм, и поэтому очень горячо любим. В спортивном комплексе Москва прошел мастер-класс по фитнесу Аэробика Микс будьте здоровы и заботьтесь о себе джи минибаева линар давлетьяров violetолеты басова фарид захит углы универ news